Пародия на Twitch, все стримеры все форматы. Хотите? Хм? Ладно, смотрим. Ебать, там жепа. Так, ну что, посмотрим? Давай Twitch подрубим, я не знаю, стрим какой нибудь Первый раз слышу. Серьезно? Все Даша! Короче, у Даши такая. такая Блять, такой же свитер есть. Это что такое? Че него за пульт? Это Apple TV? Или что это? Смотри, держи. Выбирай любой стрим. Почему у него пульт какого-то Apple TV, как я понимаю, но при этом э, говно из жопы мочи? Ебать, я волос из микрофона достал. Вы этого не видите, но он огромный. А, короче, а телек Samsung? Э, Extend не Simple шлюшка. Extend. Кто это? Кто такой Extend? Это на кого отсылка? Чат, можно пояснить? Я нихуя не понял. Кто такой Экстенд? А, типа мы будем смотреть, как другой чувак смотрит фильм? Да. Ну, это одна из категорий на Твиче. А, понял. То есть он, получается, будет как-то комментировать, делиться своим мнением, да? <гавец> <гавец> <гавец> Нет. Меня хуй сосит за это. <св> <гавец> я, я... <гавец> Если мы смотрим беременно 16 на час», у меня это занимает часа 2-2,5 минимум. Иногда три. Люди <laughs> говорят, хули ты заебал на паузу ставить, у меня нету столько времени смотреть с тобой. Просто смотрит. Хотя он, по-моему, уже уснул. О, спасибо за донат. Спасибо. Ты уже заебал афк стриме Поделай хоть что -то. Чел, сам ты АФК. Не симпл. Oh. One миллион долларов. Спасибо, спасибо очень много. Что с ним? А, ah. да, это киберспортсмен какой-то. Чего? Это его сейчас смотрят 153 тысячи человек, он же просто молчит. Хуеть. Листай дальше. Hey guys, how are you? Yeah, but. so hot. Oh my God. What? What? Guys, it's so funny. I'm beautiful. Guys, look, he's so beautiful. Точно можно показывать мне сейчас вам? У попробуем? жопа What Так, так, так. А вот это уже неплохая категория. Категория hot taps. А давай я ей. Давай-давай. Вау! Another one donation! Thank you! How much? 200 рублей? Ты чё, русский, блядь? Слышь ты, брод ебаный, ну-ка быстро заработай, зарабатывай нормально. Нормально мне донать. Sorry, guys. It was my hater. Sorry. Who wanna see my ass? Лунтик. А. Ага. Чувак просто спит. И у него 3000 зрителей. Можешь, блять, мне стать стримером? Смотри, задонать, чтобы разбудить меня. Давай задонать сейчас. Но это не так работает. Давай! Извините. Я не буду так больше делать. I'm sorry, guys. Guys, you wanna hear my pussy? Че? Слушай, я вот знаю сайт bongocams и контент как будто бы пиздец похож. Mm. Давай дальше. Плохой чуваки, подписываемся на мою бурмалденскую, бурмалдовую, бурмалдическую телегу, потому что только мои рефералы, мои любимые рефералы, они кто? Они самые-самые бедные, Ээээ, самые богатые. Ждем бонуску, чуваки, ждем бонуску. Чел, какой дымосчет? Какая реклама? Я играю в свое удовольствие, закинул свои деньги, все. Модрый, забаньте его, пожалуйста. Бонуска! Так, бонуска, тихо. Дух заноса, дух заноса, прошу, дай мне выдержку еще отстримить, два часа, блядь, не въебать все бабки в ноль с рекламы, чтобы... Это кто? Это кто? На кого? Я хоть что-то выбил. Плохой парень, типа, плохой поц. Они все в казино вот так вот играют, да? Как, как это смотрится? Пожалуйста, все, дух заноса. Все, поехали. А, погоди, чел рекламирует казино, и у него написано, никогда не играйте в казино, вы точно проиграете. А в чем реклама? Серьезно, 5000 рублей с бонуски, блядь. Опять все проебал. Когда я уже выведу с этой рекламы день? Фул тильт. Пацаны, никогда не играйте в казино. Никогда не заходите. Никогда просто. Это, это зло. Казино это зло. Все, подписывайтесь на мою промолдовую телегу. Переходите в описание, регистрируйтесь. Завтра. Я, кстати, тем же вопросом задавался. Я когда смотрел стрим, я что-то по приколу решил зайти на стримника Глая, когда он стримил казино, чем он занимается. Зашел. Смотрю, у него там баланс, он крутит казино, ну, типа, дефолт хуйня. Захожу через час, по-моему, или полтора, у него баланс 0, блядь. Я тоже задался вопросом, а в чем смысл тогда вот этой рекламы? Это очевидно реклама, но в чем смысл? Мне потом объяснили, что это делается для того, что, ну, типа, иногда стримеры делают вид, что сливают. То есть, если только-только выиграешь, то слишком палевно. Вот, и что типа у, у стримеров один стрим, допустим, они там могут слить, второй могут слить, но ну, на третьем, допустим, джекпот там сорвут. И вернут все, и в X10, блядь. Стрим-показик, мои рефералы самые крутые. А -а -а. Дайте у вас крылью. погоди, ему. она там играет во что-то? Ну а. Тут явно акцент на игре. Чуваки, кстати, у меня еще взяли пару реклам, добавится пару баннеров на стриме, но я думаю, ничего страшного, правильно. Кстати, спасибо всем, кто переходит по промокодам, по ссылкам, регистрируется. Сейчас мы доиграем с вами каточку. и. Блядь, Билайн, пиздец, Фортнайт бесплатные МТС. У МТС. Зап... Это не может быть такого, Билайн с МТС не могут быть на одной странице. Пустится, как всегда, трехчасовой рекламный блок, так что не расходитесь. Это кстати, если вы хотите заказать пиццу, используйте мой промокод на 20% скидку. Ну и если вдруг вам понадобятся ритуальные услуги, то у меня есть промокод на 10% скидку. Да у него весь экран в рекламе. Вот он... Осуждаю. Осуждаю. Что такое? Опа. А это слово на Твиче запрещено. Оно, кстати, с новым обновлением даже в жизни цензурится. Серьезно? Разработчики... Осуждаю. Ты тоже. Дальше, давай. Короче, да, все, всем здорово. Сегодня решил выйти на улицу и запустить. Короче, рассказываю, что вчера было. О, сейчас это очень популярно, кстати. Называется ИРЛ. Типа In Real Life. Короче, стримы на улице. А я могу с камеры стримить, кстати. С камеры... Можно как-то стримить с камеры на улице? кто не знает? Вообще такое кто-нибудь делает? Это как-то вообще реализуемо? Блять, подключить камеру к ноутбуку и ходить, короче, с ноутом. Как вам идея? Все с телефоном ходят. Я хочу с камерой. Я могу это как-то сделать? Знаете, пацаны, я уже дней 35 не менял трусы. А я еще в термобиле У меня уже так все вспрело там конкретно. Я бы сказал, знаете, такой кисель. Кисель очень аккуратненький образовался. такой. Есть такое, знаете, желание, но я думаю, у всех у вас есть. Вот запихнуть ручку туда, вот занюхнуть ее. Ну, <смех> <смех> это было уже. Hello, guys, how are you? Опять что ли? Слушай, популярная категория, видимо А, ну я думаю, сейчас будет долго на ней сидеть. Всем привет! Привет! Сегодня у нас с вами кукинг, кукинг-стрим. <смех> В общем, будем готовить с вами вот такой вот мяско. Очень... О! Я недавно такое ел. Не очень, кстати. <смех> Это типа котлеты из говядины Мираторговские. Не знаю, что-то мне как-то не особо зашли. Они хокинг. Вкусная и салатик. Так, чат, какой мой любимый фильм? Ну, слушайте, ну, наверное... Волк с Уолл стрит но конечно из-за главного актера Леонардо Ди Каприо просто я безума от него. Я... Кстати, буквально ну, только полгода назад где-то посмотрел Волка с Уолл стрит Прикольный фильм. Советую интересненький там про заработок, про вот это вот, всякие движения. И... Я его обожаю. Вот, но ну вот это уже интереснее. Она хотя бы рассказывает, как готовить надо. Где? Так, и все, что у нас получилось, ставим на огонь. 500 рублей. Спасибо тебе большое за донат. Пусть иди строй. Спасибо тебе огромное. Пока у нас жарится там я... Мя... Все хорошенько приготавливается. Давайте я вам расскажу лучше про вчерашний свой вечер. Короче. TTI. Hey You can send me money. Donate me, guys. Guys, you can send me donates. Guys, please. Donate me. Oh, thank you for one million dollar. dollars. Donate me, guys. I love me. I love your money. Как они уже меня заебали. Слушай, может все-таки фильм? Да, мой фильм. Че там еще? Здрасте. Думаю, вы заметили, что в ролике присутствуют заблюренные сцены. Некоторые сцены вырезали. Так, ладно.